Здравствуйте, с вами Тамара, и давайте посмотрим, что принесет козерогам август месяц. Записываю я это видео в очень красивом городке Равин в Хорватии, где я живу летом, спасаясь от лондонских дождей. Ну что ж, мои дорогие, давайте начнем. Начнем мы с общей картины месяца, а потом поговорим о каких-то конкретных событиях. Но больше всего этот месяц подходит для любви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 Солнце своим светом может заглянуть в любой уголок вашей жизни и высвечить то, что вы там прячете. От себя ли, в своем подсознании или от других. У кого-то это страхи или апатия. Ну и, в общем-то, не стоит от этого отмахиваться. Надо с этими психологическими проблемами разбираться, самим ли или с помощью специалиста, психолога. Если вас что-то не устраивает в вашей жизни, то вот когда такая, такая позиция планет, пришло время освобождаться от этого. Освобождаться либо от людей, либо от ситуации. Кто-то из вас может заинтересоваться чем-то необычным, оккультными или спиритуальными науками, или кто-то займется астрологией, таро. Кстати, Солнце может также внести какие-то высветить, так как оно высвечивает все, высвечить какие-то секреты или тайны. Если кто-то обманывал вас или прятал от вас что-то, то все может выйти наружу. Это может касаться, кстати, вашего партнера или партнерши и ваших совместных денег или долгов. Будьте осторожны с налоговой. У кого-то из вас могут возникнуть проблемы с наследством. Или, например, ваши дети. Дети могут потребовать то, чтобы вы им как бы, выплатили наследство сейчас. То есть пока вы еще живы, то есть при вашей жизни, а не после. Но вот из-за этого может возникнуть какой-то конфликт. 8 августа состоится новолуние в вашем восьмом доме гороскопа. И что-то новое войдет в этот сектор финансов, принадлежащих вашим партнерам. Долгов, наследства. Вот в это время очень хорошо выплачивать долги или возвращать свои долги. Или обращаться в банки за займом или кредитом. И мы уже упоминали, что этот сектор отвечает за трансформацию. И вы можете изменить что-то в своей жизни или в себе. Луна, также лунный свет, это эмоция может навеять даже какую-то меланхолию на кого-то из вас. 10 августа планета Венера в оппозиции, в оппозиции к Нептуну. Венера в вашем девятом доме, знаете, такая замечательная позиция для путешествий, приключений, романов поездки. А это также дом всего иностранного, и кто-то из вас, может быть, влюбится в иностранца или иностранку. Однако будьте очень внимательны во время поездок и их организации. Нептун, он всегда нас отуманивает, охмуряет, и вам будет трудно, например, прибыть в аэропорт или на вокзал вовремя. Трудно будет даже как бы построить какую-то логическую цепочку событий. Может быть, даже недопонимание при общении. Самое главное в этот период – доверять себе, доверять своей интуиции, мои дорогие. 11 августа Меркурий. Меркурий тоже входит в ваш девятый дом гороскопа, сектор путешествия и всего иностранного. А так как в этом секторе у вас еще и Венера, то те, кто влюблен, то будут много общаться друг с другом, будут ездить даже друг к другу. А еще девятый дом отвечает за обучение, и кто-то решит, например, изучать иностранные языки. И вы знаете, у вас все будет получаться. И вообще, когда Меркурий в этом секторе, он поддержит, поддержит всех тех, кто учится, или хочет поступать, или сдать экзамены, тесты, идти на курсы повышения квалификации. Кстати, Меркурий отвечает за коммерцию. И если у вас, например, предстоят какие-то переговоры, например, особенно с иностранными партнерами, то вы можете очень успешно договориться обо всем. 16 августа Венера. Венера меняет знак и входит в знак зодиака Весы. Ваш десятый дом гороскопа. Венера управляет этим знаком, ей тут очень комфортно в этом знаке. И она может принести очень много успеха вам на поприще работы и у карьеры. Или у вас может появиться новый знакомый или знакомые, которые могут помочь вам в вашей профессиональной деятельности. Например, представят вас каким-то влиятельным людям которые могут повлиять на вашу карьеру а кто-то просто может влюбиться или начать любовные отношения с человеком статусным может быть даже постарше вас или даже со своим начальником 19 августа уран уран начинает процесс ретроградности и честно говоря это хорошо уран пунтарь. а тут он немного утихомирится у вас это будет происходить в секторе развлечений влюбленности и детей ну вот давайте с детей и начнем особенно это касается родителей, родителей подростков которые вот бунтуют хотят как-то самовыражаться вот во время ретроградности либо дитё ваше поутихомирится либо вы сможете как-то договориться с ним или с ней в отношении влюбленности если вы например влюбились то знаете как быстро вы влюбились то также быстро вы можете разочароваться в этом человеке. Уран! А еще это может касаться отдыха и развлечений. Может быть, вы слишком много развлекаетесь, и пришло время немного поутихнуть, отдохнуть немножко от развлечений. Следующее событие у нас 20 августа оппозиция, оппозиция Солнца и Юпитера. Все у вас это связано с финансами, причем не только с вашими, но и с финансами вашего партнера или партнерши. Ну, может подняться вопрос, кто сколько зарабатывает, а кто сколько тратит. Могут быть конфликты, кстати, на этой почве. Все это может касаться, кстати, и ваших бизнес-партнеров. У вас могут быть, например, неприятные разговоры с вашими бизнес-партнерами о том, кто сколько вкладывает в бизнес, а сколько кто получает, тратит. Те, кто обращается в банки за кредитами, у вас может, например, произойти заминка с получением денег. Деньги вы, конечно в конечном итоге получите, но, ну, например, могут потребовать какие-то дополнительные гарантии вашей платежеспособности. 22 августа Солнце солнце меняет знак и входит в знак Зодиака Деву, ваш девятый дом гороскопа, ну, вы знаете, замечательно. Путешествия. Путешествия туда, где тепло и светит солнце, приключения, новые страны, чужие культуры. Вообще время расширять свои горизонты, хорошее время для образования, обучения. Но, а так как этот сектор отвечает, например, за философию и религию, то психологию еще и кто-то может быть даже заинтересуется этими предметами, решит пойти изучать эти предметы. 22 августа также состоится одно из самых сильных полнолуний, которое называют осетровым. Так его называли вот индейские племена Северной Америки. У вас оно будет происходить в вашем втором секторе гороскопа. Это сектор денег и ценностей. Вообще полнолуние символизирует окончание. И кто-то из вас закончит, например, выплачивать долг, или кредит банку, или ипотеку. Вы можете закончить какой-то финансовый проект или что-то может измениться в вашей финансовой ситуации. Следите за тем, что вы тратите и на что вы тратите деньги. Иначе у вас могут быть траты на совершенно ненужные вещи. А еще по этому сектору мы оцениваем себя и других и полнолуние может вызвать у вас такой вот, знаете, процесс самооценки. Насколько вы уверенно чувствуете себя, насколько уверенно вы ведете себя с окружающими. 30 августа Меркурий. Меркурий меняет знак и входит в ваш 10-й дом гороскопа. А это у вас сектор работы и карьеры. Ну и кто-то из вас может задуматься о своем будущем, о вашей карьере, о работе. Это очень хорошее время обсуждать этот вопрос с вашим начальством, ваши перспективы, например, перспективы в повышении в должности или повышении в зарплате. Ну а если у вас свой бизнес, то время может быть разрабатывать какую-то новую стратегию, тактику, стратегию развития вашего бизнеса. А Меркурий также отвечает за обучение, и у вас хорошее время повышать уровень вашей квалификации, идти на какие-то курсы. Особенно этот